Всем доброго времени суток, меня зовут Петр Ившин, мы возвращаемся в мой курс лекций, посвященный игре в разных стилях на ударных инструментах. И сегодняшний урок, лекцию я хочу посвятить таким направлениям, которые были в свое время привезены из Бразилии, Кубы и Африки. Как, как, как известно, традиционная музыка этих стран оказала очень большое влияние на джазовых музыкантов и огромное количество проектов, коллективов и композиций было создано и написано в, это, в этих жанрах музыки. Вот. И сегодня для демонстрации именно джазовые стилизации, то есть я подчеркиваю то, что я не буду показывать какие-то национальные фольклорные стили, потому что я не владею этим материалом, я лишь могу показать стилизацию этих ритмов, адаптацию их, скажем так, к джазовой игре. И мы начнем с самбы, мы сыграем тоже известный джазовый стандарт, который называется One Note Sambo. Как вы успели заметить, основной принцип рисунка самбо, который необходимо обязательно знать, конечно, это то, что здесь, в общем-то, тоже, как и в свинговой музыке, вторая и четвертая доля являются как бы, главными. Да? Но здесь уже это отличается тем, что если в джазовой музыке мы подчеркиваем вторую и четвертую долю хай-хетом, да, то здесь мы играем большим барабаном, это, это используем, мы играем этот прием как бы на вторую и четвертую долю с двойным ударом. То есть получается раз, два, три, четыре. Вот этот, этот ритмический рисунок в бочке, он очень важен и его надо придерживаться всегда. То есть даже если мы, например, делаем какие-то вариации, да, уходим от этого, от этого ритмического рисунка делая какие-то филы или просто немножко внося какое-то разнообразие в игру большим барабаном, нам все равно нужно обязательно потом вернуться именно к этому ритму, потому что этот ритм и, и в основном и подчеркивает характер самбы. Ну и также я в этой музыке также люблю, чтобы немножко имитировать состояние вот этого карнавала, да, я очень люблю переходить в разные тарелки. То есть либо в хай hat, либо в, друг, в один крэш, либо в другой. Потому что я использую такой набор тарелок, в которые как бы в каждую из них можно играть и крэш, и райд. То есть для меня это очень важно, потому что я очень люблю разные тембры. Мне не очень близки тарелки, например, в которых можно делать либо только крэш, либо только райды играть. Потому что здесь на этих инструментах можно делать ну, более такие изысканные что ли, вещи. И поэтому, когда вы меняете тембры, скайхета на тарелке создается как бы как бы разные палитры красок и в принципе можно даже не особо разнообразить игру просто менять инструмент э, внутри соло, чтобы создавать вот это вот имитировать эти разные красочные какие-то палитры да? вот это все что касается игры э, в стиле самбо теперь мы перейдем к следующему направлению э, ну скажем так назовем его одним очень большим понятием как сальса вот, и здесь это как бы направление больше кубинского толка, то есть, если когда мы говорим про самбу, мы имеем в виду Бразилию, то когда мы говорим про сальсу, сальсо это просто общее понятие, потому что там существует огромное количество разных ритмических э, стилей, как томбао или гон-гонко. Э, в тонкостях этих стилях я не особо разбираюсь, э, потому что мне не, ну, не особо в жизни приходилось играть кубинскую и вообще латиноамериканскую музыку в принципе. Вот. Но какие-то базовые вещи я знаю, которыми, собственно, хочу поделиться. И сейчас для того, чтобы продемонстрировать, Именно кубинские ритмы, да, а в джазовой, как бы их адаптации мы сыграем известный джазовый стандарт, который называется «Сейн Томас». Что важно знать по поводу этого жанра музыки, по поводу э, кубинских ритмов? То есть, если в самбе э, основным принципом и ритмическим рисунком, на который мы опираемся, является бочка на второй и четвертый, как я уже сказал, с данным ударом, да, то здесь э, в этой музыке основным ключом, ритмическим ключом является э, вот такой рисунок бочки. Смотрите, я сейчас вам буду считать и продемонстрирую как это будет все вместе. Вот я начинаю считать с, с, с первой доли сейчас. А, вот этот рисунок большого барабана, который я продемонстрировал, он также лежит в основе, вот этих, этих кубинских ритмов. Да? И к нему также всегда надо возвращаться, так же, как в САМБЕ надо возвращаться к тому ритмическому рисунку, про который я говорил ранее. А по, по, по всему остальному, в принципе, здесь все то же самое, но, по крайней мере, я использую те же самые методы, что и в предыдущем э, жанре. То есть также смена тарелок, также э, вот эта имитация как, как бы, какого-то карнавала и праздника. И вот в данном э, произведении, например, я сыграл соло, и я всегда говорю о том, что и рекомендую барабанщикам не, не, не придумывать одно соло на все случаи жизни. Потому что мы играем как бы, разные пьесы. И как бы, когда мы играем соло, например, вот в этом ключе мы должны продемонстрировать характер этого произведения. А когда мы играем соло, например, в джазовые вещи или в какой-нибудь джаз-роковые вещи, там совершенно другой характер, и соло тоже должно быть другим. Поэтому я всегда предлагаю опираться на мелодию и строить свое соло как вариация на тему, добавляя какие-то идеи от себя, конечно, но стараясь не выходить из характера. А если выходить из него, то потом желательно вернуться. Ну, вот, собственно, что я хотел сказать по поводу сальсы, и в завершении этого нашего вот такого экскурса, скажем так, в латиноамериканскую музыку, мы коснемся еще одного стиля, который называется афрокуба, то есть это смесь африканского ритма в с кубинским ритмом. И э, тут суть заключается в том, что, например, если если очень, очень грубо так можно сказать, что бразильская и кубинская музыка, в общем-то, дуольная, по сути, ну, с, с нашей точки зрения, да, европейского понимания. Хотя, там, конечно, внутри у них немножко другое время, но об этом мы не будем, потому что это отде тема отдельного разговора. А африканская музыка, она все-таки строится от триольной. От и основной принцип – это, конечно, вот это уникальное, интересное время, которое можно посчитать и как три четверти в дуолях. И как четыре четверти в триолях, и африканцы, естественно, они ничего этого не считают, они просто находятся вот в этом состоянии, иногда меняя вот эти фигуры, переходя из шести восьмых в три четверти, из трех четверти в 4 четверти, но при этом в абсолютное время и пульс, и все, что с ним связано, всегда сохраняется в неизменности. И мы сыграем одно из моих любимых джазовых произведений, это My Favorite Things, джазовый стандарт. Вот попробуем мы его сыграть в стиле афрокубы. Спасибо. Вот собственно вот этот пульс, который я показал, эта фактура, да, она ее очень часто играл, например, Элвин Джонс, да, и в принципе очень многие африканские барабанщики это делали и делают. И единственное, что я хотел сказать по поводу аккомпанемента, здесь очень важен, как кстати говоря и в, вот, в фанковых стилях. Здесь очень важно, если, например, когда мы играем, мы говорим про джаз структуру и про бразильскую, да, мы говорим про вторую и четвертую долю, то здесь очень важна первая доля. То есть вот то, насколько мы точно приземляемся в раз. И тогда это колесо начинает как бы, вращаться более правильно. То есть, получается, мы должны иметь в виду вот, вот, вот, так, вот такой как бы, график игры. То есть раз, два, три и раз, два, три и раз, два. То есть мы постоянно должны как бы приседать на этот раз, от него отталкиваться и, и опять приседать. И вот, как бы, так, вот такое, такой график, как бы, он, он поможет э, поймать более правильное движение. Вот. Совсем не обязательно все время играть первую долю в крэш, то есть не надо понимать идею, идею буквально, вот, но иметь в виду вот эту вот силу притяжения, да, что она именно приходит в первую долю, это очень важно для этого стиля музыки. И если говорить про какое-то разнообразие игры, здесь действительно можно многие вещи себе позволить. И единственное, что я бы не рекомендовал сильно увлекаться какими-то либо очень мелкими либо э, какими-то длительностями, которые конфликтуют с триольной пульсацией. Потому что если мы, например, играем в и начинаем вдруг переходить в шестнадцатые, потом да еще, допустим, в квинтоле какие-то еще более сложные фигуры, кто этим владеет, мы тем самым, так же, как и в басанове, нарушаем вот этот вот принцип основного движения, который, собственно, потому что основная задача этой музыки, она заключается в том, чтобы все-таки погружать в определенное состояние, в транс, если угодно. И здесь очень важно сохранять в филах, в движениях вот это состояние триольности, да? и если выходить из нее, то какими-то более широкими фразами и, и ненадолго, чтобы потом опять возвращаться обратно. И вот в этом жанре я, например, не рекомендую, в отличие от самбы или от сальсы, менять тарелки, потому что как бы смена тарелок, она… У меня, например, ассоциируется с каким-то как карнавалом и с праздником, а здесь, как я уже сказал, в этом жанре задачи немножко другие. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу э, африканских, бразильских и кубинских ритмов. Да, не, в общем, не, не, не, не очень большая информация, которую я владею по этим жанрам, вот, но, тем не менее, это информация, которая помогает мне э, играть стилизацию этих, этих жанров музыки и адаптировать их к джазу в первую очередь. Спасибо вам большое за внимание, и всего вам самого доброго, до новых встреч!